С момента выхода моего последнего ролика про оптимальные настройки графики в CSGO прошло уже больше года, и судя по активности под ним, он вам понравился. Так что я думаю, что настало время актуализировать мои предыдущие показания и выпустить новый ролик про оптимальные настройки графики. Здорово, меня зовут Владислав и в этом видео покажу вам два актуальных способа настройки графики для CSGO на 2022 год. В первом способе мы будем выжимать максимум FPS, а с помощью второго способа мы постараемся сделать максимально красивую картинку, не потеряв при этом кадр в секунду. Итак, сначала давайте начнем с настройки игры для максимальной производительности. Заходим в настройки, настройки видео. У меня игра на английском, но я думаю, что вы сможете сориентироваться. Давайте сразу же настроим первый пункт, который будет подходить для обоих способов. Начнем с фона меню, который я вообще советую вам удалить. Если вы не знаете, как это сделать, обязательно смотрите мой плейлист по повышению FPS в CSGO. Я думаю, он вам обязательно понравится. Там есть все способы, как удалить фон и как, в принципе, повысить FPS. Ну и в целом, этот фон ни на что не влияет, так что можем выбрать, какой вам больше нравится. Color мод ставим обязательно монитор вместо телевизора. Яркость выкручиваем такую, какая нравится вам. Конечно же, для большего FPS -а советую ставить 4 на 3, однако, если вам непривычно играть 4 на 3 вы играете 16 на 9, оставляйте 16 на 9. Однако, для большего FPS, опять же повторюсь, 4 на 3 будет лучший вариант. Разрешение также выставляйте свое, я играю на максимально доступном и мне, но опять же, если вы хотите больше FPS, ставьте разрешение ниже. Дисплей мод обязательно ставим Full Screen, это обязательно совет для того, чтобы игра у нас работала стабильно. И, конечно же, энергосбережение мы выключаем. Теперь переходим к настройкам уже самой конкретно графики в CSGO. Начнем мы с настроек для максимального FPS, как я уже мы говорила ранее, и сначала выключаем сразу первые два параметра. Это Global Shadow Quality и Model Texture Detail. А конкретно это качество теней и качество текстур. Конечно же, если мы поставим такую графику, качество чуть-чуть ухудшится, однако все-таки, если вы играете особенно 4 на 3, то картинка останется смотрибельной. Далее советую включить стриминг текстур, он отвечает за прогрузку текстур во время запуска карты. То есть, когда вы запуститесь на карту, некоторые текстурки у вас могут быть непрогруженными и мыльными. Со временем они у вас подгрузятся и все будет хорошо. Советую ее включить, она поможет быстрее загружаться на карту Эффекты и шейдеры мы ставим на низкое. Да, конечно, качество там молотовых ухудшится, и, возможно, через них станет хуже смотреть, однако, это значительно повысит FPS. Буст контрастности игроков советую выключить. Лично я играю с выключенным параметром, однако, если вам сложно замечать соперников, то, конечно же, его включайте. Однако учтите, что он может повышать инпутлаг, ну и, собственно, жрать FPS. Обязательно включаем многоядерную обработку, и даже никогда в жизни не думайте ее выключать. Она обязательно нужна, чтобы все ядра вашего процессора обрабатывали игру. Далее идет режим сглаживания и советую ставить 4 и XMSA, потому что между 4X и 8X в 4 на 3 разницы практически нет. А между 4X и выключенной есть большая разница. Давайте я сейчас ее отключу и просто посмотрите, какая стала игра, ну как бы скажем, неприятная. Какая огромная появилась лесенка на текстурках и просто когда мы бегаем, вот эта лесенка нас везде преследует. Поэтому очень советую ставить на 4X ну или хотя бы 2X, если вам компьютер не позволяет. Ну просто посмотрите, это же ужасно. Лично я советую ставить именно 4X, потому что при ней практически полностью пропадает лесенка, а вдобавок именно с такими Такими настройками играет Simple. Поэтому ему, я думаю, можно доверять. FXA -а обязательно отключаем, потому что она не очень хорошо реализована в этой игре. А фильтрацию текстур можем поставить на 16x, если вы хотите чуть-чуть улучшить свою картинку. Потому что 16x не сильно сожрет FPS, однако сделает картинку немножечко лучше. Но повторюсь еще раз, мы делаем сейчас максимальный FPS, поэтому мы полностью ее выключаем. Картинка сильно не поменяется. Ну и последние 4 параметра мы выключаем, однако убершейдеры советую ставить вам те, которые дают вам больше FPS. Лично мне с выключенными убершейдерами компьютер выдает больше FPS, чем с включенными. Это уже нужно настраивать под свой ПК Теперь же мы переходим к настройкам графики для более-менее красивой картинки Но при этом без потери кадров В прошлом способе я рассказал, что за что отвечает вкратце Поэтому сейчас я просто покажу, какие лучше параметры выставить Итак, тени оставляем на низком, даже на очень низком Модели и текстуры ставим на среднее, это включаем Эффекты и шейдеры здесь ставим High, а здесь ставим Very High Boost Player Contrast опять же ставим так, как удобнее вам, но лучше все-таки выключить На ядерную обработку оставляем включенной Здесь ставим 4xmsa Здесь выключаем FXA Здесь включаем 16X Анизотропную фильтрацию и в принципе Все, вот такие вот настройки у нас Ну снизу последние 4 параметра выключены Думаю вы поняли, вот такие вот настройки у нас Для более-менее красивой картинки Посмотрите, ну стало лучше значительно, да Однако все-таки FPS у вас немножечко Упадет, если сравнивать с предыдущим способом Где мы полностью упирались в Графику, ой господи в FPS И конкретно вот эти настройки достаточно мало Отличаются от самых высоких Вы практически не заметите разницы, разве что единственное возможно тени где-то вас подведут, однако посмотрите это, ну, самые низкие тени и как бы да, вроде бы они некрасиво выглядят, но с другой стороны, когда вы будете на них смотреть, если вы пристреливаетесь с противником вам до них вообще не должно быть дела что ж, вот такие вот настройки графики я вам сегодня показал, в принципе особо ничего не поменялось с момента предыдущего ролика, однако все-таки некоторые нюансы у нас обновились обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если вам понравилось потому что на сегодня у меня все всем пока и удачи